Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами снова сегодня Екатерина Клопенко, и я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес Биоси». И сегодня я хочу с вами поговорить о наполненности вашей жизни. Итак, приступим. Э, нашу жизнь можно сравнить с полным стаканом воды. Что это значит? А это значит то, что э, здесь и сейчас, вот это вот именно мгновение, да, представ, представлено в виде полного стакана воды. То есть не имеет значения, покоряете ли вы сейчас вершину Эвереста, да, и ваши эмоции зашкаливают, и э, вот это мгновение, оно сравнимо, да, с полным стаканом воды. Либо вы смотрите свой любимый сериал, но в данный момент, в данный момент ваша жизнь полна именно этим сериалом. Э, вот таким вот образом, да, очень интересно. Даже можно сказать, что э, вот, э, в момент, когда вы спите, да, то есть в, тот, э, в ту секунду, да, в, в, в то самое время, э, ваш стакан воды будет наполнен до краев именно сном. К чему бы, вроде бы, как все это я говорю? Все это очень важно для тех людей, которые хотят э, свою жизнь менять, которые хотят что-то изменить в своей жизни, принести что-то в свою э, жизнь, да. Но очень часто э, у людей это не получается. Почему? А все очень просто. Если мы сравним да, нашу жизнь вот именно с полным стаканом воды и понимаем, что а, вот прямо здесь и сейчас этот стакан полон, да, то для того, чтобы что-то сделать, да, извне, внести новое что-то вот в этот стакан, да, нам нужно с этого стакана что-то отлить что-то убрать, да, только тогда мы можем в этот стакан поместить вот то новое, что мы хотим делать. Ну вот давайте на примере, на обычном примере, да, вы решили, что вы будете совершать утреннюю пробежку перед, перед работой, да, ну вот вы хотите это делать, да. Что произойдет? Если вы, не меняя ничего, ничего не убирая, попытаетесь внести вот эту пробежку в свой режим, в свой образ жизни, ничего не произойдет. Вот по сути, ничего не, у вас не получится эта пробежка, потому что э, каждая секунда да, у вас она рассчитана. Вы знаете, что будет вот в эту секунду, потому что вы привыкли жить именно вот так. Соответственно, чтобы изменить да, э, вот эту ситуацию, вам нужно просто отказаться, допустим, от одного часа сна, то есть вставать не в 7 утра, а вставать в 6 утра. Да? То есть вы из этого стакана воды убираете часовой э, час своего сна, и вот на этот час сна вы скажем так, образно, да, наливаете свою пробежку. Ну, я не знаю, ну, наверное, понятно, да, еще вот у меня была такая ситуация, совершенно недавно моя соседка решила, вот живет одна, решила завести себе собачку. Она ее завела, но не учла одну очень интересную вещь, то, что человек просто постоянно работает. Она уходит в 7 утра из дома и возвращается в 7 вечера. И в этот промежуток времени бедная, Пёсик лает, скулит, плачет, то есть с 7 утра до 7 вечера. Но все бы ничего, если бы не было нас, соседей, которые просто уже начинают вешаться от того, что э, э, вот э, пёсик, да, скулит и э, плачет вот в течение всего дня. Какой выход, да, либо отказаться от работы, да, то есть мы убираем работу, наливаем пёсика, да, ну извините образно, вот так вот грубо, да, либо э, мы оставляем работу, но тогда нам приходится убрать пёсика, либо мы берем песика к себе на работу. Выход это или нет, я тоже не знаю, но вы должны реально понимать, то есть, если вы что-то хотите внести в свою жизнь, то что-то вы должны из этой жизни убрать. Что именно, решать конкретно вам. Это все приводит как раз к тому скажем так, к объяснению, да, почему многие люди, которые приходят в MLM бизнес, в шикарнейший бизнес, бизнес огромных денег, огромного успеха, причем есть статистика, что из всех миллионеров на земле, да, всего мира, 25% миллионеров – это те люди, которые стали, благодаря, ну, миллионеру, стали миллионерами благодаря именно сетевому маркетингу. При этом не имея ни дядь богатых, ни пап богатых, ни каких-то знакомых, да, которые были, двигали их там по службе там, или еще где-то. Да? То есть именно благодаря э, сетевому маркетингу, и причем э, они стали это э, за достаточно короткий срок. Не за 10-20 лет да, э, работы в сетевом бизнесе они стали миллионерами, а буквально за 2-3 э, года если этот марк, сетевой маркетинг такой классный, такой успешный, там столько денег, да, и никто их этих денег вам не жалеет, в принципе, компании все прекрасно, замечательно эти деньги выплачивают, то почему же у людей не получается а, развить свой бизнес в МЛМ? А все очень просто, потому что люди, когда хотят э, заработать в MLM бизнесе, да, которые, когда хотят, возможно, просто подработать в MLM бизнесе, они его впихивают вот уже в полный стакан, понимаете, не пытаясь что-то убрать. То есть вот их жизнь, их образ жизни уже состоялся. Понимаете? И в этот образ жизни, в этот полный стакан, они еще сверху пытаются запихать сетевой маркетинг. Увы, так не получится. Для того, чтобы что-то положить, нужно обязательно что-то убрать. И, кстати, если вы будете, вот, допустим, с сегодняшнего дня пользоваться вот этой вот методикой полного стакана, да, в своей жизни, вы увидите, насколько качественно изменится ваша жизнь. Вы скажете, как, да, очень просто, да, когда мы очень много всего сверху пытаемся накидать, да, сверху, втянуть, там, и ту же пробежку, и MLM бизнес, там, и собачку, да, куда-то, то, да, то эм, получать качественное, полное удовольствие от, каждого, да, действия мы не можем, то есть мы набегами там хватаем, там хватаем, там хватаем и в итоге у нас получается и собака путем неухоженная, да и бизнес у нас не получается и пробежку мы периодически пропускаем потому что вот э, мы не убрали, мы не сконцентрировались мы не вычли не вылили из стакана то что мешает нам <coughs> вот для сегодняшних этих действий вот так, дорогие друзья, пользуйтесь данным методом, и тогда ваша жизнь будет качественная, как я сказала уже, и э, полна событий, да, и вы почувствуете вот эти вот э, шикарные эмоции, да, от своих действий и от своих результатов. Что ж, если мое видео для вас было достаточно интересным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube. Э, жду вас в своей команде. До новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко. Всем пока!